Всем добрый вечер. Прямо сейчас проходит событие генератор испытаний фаза 2. Событие с раздачей наград закончится в понедельник 21 ноября в 8-м -мм ПМСК. Таинственный механизм снова в деле. Готовьтесь к новым испытаниям и наградам. Бойцы, несколько месяцев назад на заброшенной военной базе один из наших разведывательных отрядов обнаружил странный сложный механизм. Исследования показали, что это генератор испытаний, экспериментальное устройство для подготовки танкистов. Наши ученые очень заинтересовались механизмом и провели первую фазу исследования, в которой приняли участие многие из вас. Анализируя собранные данные, ученые обнаружили в механизме еще больше скрытых функций. Он способен не только следить за прогрессом конкретного бойца, но и отслеживать успехи тысяч танкистов побуждая их командной работе с помощью жетонов прогресса. Что такое жетоны прогресса и как они работают? Давайте разберемся. Пора включить генератор испытаний и начать фазу второго исследования. фазу 2 исследования. Генератор испытаний фаза 2. Выполняйте недельные испытания, зарабатывайте жетоны для заполнения шкалы прогресса сообщества. И получайте лучшие награды. Общее количество жетонов прогресса, заработанных сообществом, вот Steam, по состоянию на 7 ноября, 42 42125. Этап первый завершен. Отличная работа, бойцы. Каждый пользователь Steam, который заработает или уже заработал три жетона прогресса, скоро получит награды этапа 1. Необходимо жетонов прогресса на первом этапе 20 тысяч, на втором 50 тысяч. Ну и так далее. То есть вы видите, первый этап завершён, второй уже скоро тоже будет завершён. Соответственно, такие награды, кто спел тут получил и получит за второй, ну и так далее, за третий, за четвёртый. Фаза 2. Основная информация. События проходят 4 ноября 2022 года, 8 ровно МСК, по 21 ноября 2022 года, 8 ровно МСК. В ходе событий генератор подготовит для вас два набора еженедельных испытаний. Первый набор будет доступен с начала события до 11 ноября 8 ровно МСК. Второй набор с 11 ноября 8 ровно МСК и до окончания события. В набор испытаний входят четыре еженедельные задачи. Одна легкая, одна средняя, одна сложная и одна дополнительная. Каждую задачу можно выполнить только один раз. Легкая, средняя и сложная задачи будут доступны сразу и могут выполняться одновременно. Таким образом, проявив себя в одном бою, вы можете продвинуться во всех трех задачах. Дополнительная задача станет доступна после выполнения легкой и средней задач. За выполнение этих задач вы получите жетоны прогресса и кредиты. С помощью жетонов прогресса можно проследить, как сообщество продвигается в событии. Выполняя задания и жетоны прогресса, сообщество Steam может продвигаться по прогрессии и получать более ценные награды. Общее количество жетонов прогресса, заработанных сообществом Steam, текущий уровень прогрессии, а также условия и награды можно посмотреть на специальной инфографике выше. Изображение обновляется раз в день. Теперь рассмотрим детали. Еженедневные задачи выполняйте и зарабатывайте жетоны прогресса. В начале события генератор подготовит для бойцов специальный набор из четырех испытаний. Его можно будет выполнить до 11 ноября 8 ровно МСК. После все незавершенные задачи исчезнут и будет сгенерирован новый набор из четырех испытаний, которые вы сможете выполнить до конца события. В еженедельный набор испытаний входит в четыре задачи. Легкое испытание, среднее испытание, сложное испытание, бонусное испытание. Легкая, средние и сложная задачи будут доступны для всех бойцов с самого начала события. Они могут выполняться одновременно в любой последовательности. Помните, что испытания генерируются таинственным механизмом, поэтому не удивляйтесь, если вы и ваши друзья получат совершенно разные задачи. Однако нашим ученым удалось выяснить, что все задачи объединяет общая черта. Для их выполнения вам нужно подтвердить свое мастерство, получив почетное звание Моментный знак отличия, достижение категории герой битвы или знак классности мастер. Если за неделю вы выполните легкую и среднюю задачу, генератор испытаний откроет вам доступ к бонусному испытанию. Тесты показывают, что эти испытания не генерируются случайно, а их условия достаточно простые. Обратите внимание... Чтобы увидеть список всех задач и их условий, перейдите в раздел Задачи в ангаре и пролистайте страницу вниз к блоку Генератор испытаний. За выполнение этих задач вы получите кредиты и жетоны прогресса. Больше информации о них ниже. Легкое испытание – 40 тысяч кредитов и один жетон прогресса. Среднее испытание – 60 тысяч кредитов и два жетона прогресса. Сложное испытание. 80 тысяч кредитов, 3 жетона прогресса. Бонусное испытание ⁇ первая неделя. 100 тысяч кредитов, 2 жетона прогресса. Бонусное испытание ⁇ вторая неделя. 100 тысяч кредитов, 3 жетона прогресса. Жетоны прогресса и прогрессия сообщества. Жетоны прогресса ⁇ ваша цель номер один в этом событии. Генератор испытаний использует их, чтобы отслеживать общий прогресс сообщества Steam. Поэтому, выполняя задачи, вы вносите свой вклад в достижение общей цели. На этот раз все бойцы Steam объединили силы, чтобы заработать улучшенные награды. В генераторе испытаний есть специальная прогрессия сообщества, которая состоит из четырех этапов. Для завершения каждого этапа сообщества Vault of Tanks в Steam должно заработать определенное количество жетонов прогресса. Когда будет набрано необходимое количество жетонов для перехода на новый этап, все игроки, которые внесли достаточный вклад, получат награду. И тут, опять же, указано, сколько необходимо жетонов прогресса для получения одного из четырех этапов наград по одному из четырех этапов награды. Помните, что генератор испытаний награждает только тех, кто действительно помогает достижению общей цели. Чтобы получить награды за завершение этапа, игрок должен заработать определенное количество жетонов прогресса. Минимальный личный вклад необходимый для получения наград за прохождение этапа. В первом этапе 3 заработанных жетонов прогресса, во втором то же самое, в третьем, четвертом по 6 заработанных жетонов прогресса. Напоследок рассмотрим пример. Для получения награды за первый этап прогрессии сообщества необходимо выполнить два условия. Общее количество жетонов прогресса, заработанных всеми игроками STEAM во всех трех регионах. Равно или больше двадцати тысяч. Вы лично заработали не меньше трех жетонов прогресса. Выполняйте задачи, зарабатывайте жетоны, получайте награды. Что может быть проще? Отслеживание прогресса. Вы можете увидеть уровень прогресса сообщества Steam на специальной инфографике в начале этого материала. Она отображает шкалу прогресса и общее количество жетонов, заработанных игроками. Генератор испытаний это сложное устройство, которое выполняет большое количество вычислений. Наши ученые продолжают работать над тем, чтобы выяснить максимальную мощность механизма, а пока данные инфографики по обновляются раз в день. Примите участие в исследовании, фаза 2 обязательно поможет нам узнать больше генератора испытаний. Мы до сих пор не знаем всех возможностей этого устройства. Но уверены, что она обладает огромным потенциалом. Помогите нам раскрыть секреты генератора испытаний, выполняйте задачи, заработайте жетоны прогресса и получайте заманчивые награды. В бой! Здесь знаете, вы еще можете поучаствовать в этом испытании. Надеюсь, вам это понравится, все, что вы узнали сегодня об этом. И в бой!